Скажите, пожалуйста, когда вы решили о том, что именно Фродков будет, премьер-министр, почему, за какие качества он. Ну, наверняка был несколько человек, ясно, какими качествами он выделился среди других кандидатов, и если можно, сразу же тогда, чем вам не удовлетворило правительство Касьянова? Ну, прежде всего хочу сказать, что у меня не было неудовлетворенности от деятельности правительства Касьянова. Просто я глубоко убежден, что время от времени нужно кадровый состав таких ключевых структур в государстве обновлять. Вот у нас по Конституции президент может избираться дважды на четыре года. Но за эти восемь лет, за возможные восемь лет, Чистить нельзя, но обновлять кадровый состав высших органов власти и управления полезно. Люди, знаете ли, они так привыкают к своему высокому положению, обрастают, обрастают всякими рыбами-прилипалами, клевретами, устаревшими идеями и начинают излишне дорожить своим местом, вместо того, чтобы активно работать и думать о развитии отрасли и страны в целом. Это неизбежно и сопровождающее любой бюрократической структуры. Поэтому, повторяю, здесь нельзя суетиться и заниматься кадровой чехардой. Нужно к людям относиться бережно, но плановые замены нужны. Это первое. Второе. За последние последние за последний год, я бы сказал, было очевидным, что динамика в работе правительства Михаила Михайловича Касьянова утрачивается. Мы с ним говорили об этом откровенно, у нас с ним очень добрые отношения и сегодня тоже. Он сам согласился с тем, что за последние полгода, как он сказал, думаю, что вы правы, динамика была утрачена. Но я думаю, что не за полгода, а за год. Уже все начали думать о выборах. И вот это было существенным таким элементом. Не могли решиться ни на административные преобразования, не могли решиться на более важные вещи в сфере экономики, социального развития. И это вторая причина, может быть, самая главная. Что касается Михаила Ефимовича Фродкова, то мы с ним знакомы были не близко, но достаточно давно. Я с ним познакомился примерно в 1995 году, когда работал в Петербурге и, как вы знаете, курировал там внешние экономические связи города. Михаил Михайлович Фратков был в это время первым заместителем министра внешних экономических связей Российской Федерации. Ну, у нас... Как ни странно, деловых никаких отношений не было, и они не возникли, а знакомство произошло в необычном формате. Он приезжал в Петербург навестить своего младшего сына, который учился в Суворовском училище. Я, вы знаете, должен сказать, что это произвело на меня тогда очень сильное впечатление. Потому что в то время, когда кто-то из высших наших руководителей занимался строительством новой России, очень многие из так, так называемых элит занимались растаскиванием всего того, что можно было растащить, и куда-нибудь под корягу упрятать. И когда в этих условиях человек, своего сына родного, не пристраивает в теплое местечко куда-то, а отправляет на учебу, в другой город, да еще в Суворовское училище, не скрою, это на меня произвело благоприятное впечатление. Ну, никаких, повторяю, ни личных, ни служебных отношений у нас не возникло. Только позднее, когда я уже работал в Москве, так эпизодически, на горизонте мы друг у друга появлялись. Но... Работая в главном контрольном управлении президента, я имела возможность получать информацию о, и получал информацию о деятельности различных министерств и ведомств, в том числе и тех ведомств, в которых работал Фродков. Его характеристики и, и стиль работы, результаты работы, нацеленность на результат, его личные качества как человека порядочного не вызывали сомнений. Уже тогда, когда и не стояло даже вопроса о его каком-то особом назначении, продвижении куда-то. Просто это складывалось постепенно из абсолютно объективной и приходящей из разных источников информации. Вот. Как вы знаете, потом он работал в Ингосстрахе непродолжительное время, год вернулся в правительство и практически работал в одном и том же ведомстве которое просто меняло вывески это было экономическое ведомство сначала просто министерство внешней, внешних экономических связей потом министерство внешних экономических связей и торговли потом по моему просто министерство торговли я уж сейчас даже не помню во всяком случае это было одно ведомство и повторяю работал он там очень неплохо а затем вот, в Совете Безопасности был первым замом. И здесь, конечно, я уже ближе. Был знаком с его деятельностью. Затем налоговая полиция. И это уже была совсем такая работа практически под моим контролем. Поэтому у меня были, была и предыстория отношений с ним. И информация была достаточно объективной. В общем, с 1995 года. А когда возникла вот эта мысль, могу вам сказать, когда принималось решение о, о том, чтобы передать функции налоговой полиции, налоговой полиции в министерство, Внутренних дел. Мы с ним довольно долго на этот счет говорили. И он, как руководитель ведомства, как любой руководитель ведомства, конечно, рассказывал о том, как работает эта служба, насколько она важна, нужна стране и так далее, и так далее. Ну вот, все это я внимательно выслушал, а потом и спросил, говорю: Михаил Федорович, а теперь вот теперь забудьте, что вы руководитель. И скажите. Из, если действовать из интересов государства Вот попробуйте от этого абстрагироваться Как вот вы считаете Возможная передача этих функций в МВД Государство утратит что-то здесь Приобретет Вот только по-честному Знаете, так ненадолго задумался Если по-честному, то потерь не будет Мне, говорит, трудно это произносить вслух за мной люди, я просто надеюсь, что при любых решениях люди не пострадают, лучшие люди будут сохранены, функция будет сохранена. Но он сделал там еще ряд предложений по поводу того, как это должно было быть сделано. Но это тоже, знаете, дополнительный такой был штрих к его портрету. Первое. Второе, значит, уже это была следующая встреча. Я спросил, где бы он хотел работать, есть ли, есть ли такое решение о реорганизации вот этой функции, на Налоговая полиция будет принята есть разные варианты Либо в Москве В стране, либо за границей Я говорю, я не знаю где Вот здесь вот, В Москве, в правительстве В каких-то других структурах Не могу сейчас сказать Но вот за границей точно могу сейчас уже сказать Это очень интересное, достойное место Это Я сразу назвал представителей В Евросоюзе тоже Ответ был, мне кажется, очень правильным Я говорю, не знаю, что вы можете найти здесь, но я не хочу уезжать из страны Ну вот Съезд. И уехал Ему пришлось уехать, потому что уже в ходе третьей беседы я пригласил его и Сказал, что вы знаете, я все понимаю, но вы мне сейчас нужны там Это очень важное направление и нам трудно найти человека, который, который бы качественно изменил эту работу. Работа с Евросоюзом крайне важна для нас. Это самый крупный наш торгово-экономический партнер. Впереди расширения Евросоюза. У нас много нерешенных проблем. Мы будем с вами работать ВКонтакте. Будете работать и в Брюсселе, и в Москве, на самом деле. Вот. И я бы вас спросил это предложение принять. Он говорит, хорошо, я согласен. Так что И в, момент, вот, в ходе вот этих вот всех дискуссий. По, по сути, решение было принято окончательно. Ну, да. разумеется, разумеется, он об этом не знал. Разумеется. Нет, конечно, нет. Он об этом узнал за несколько дней. Значит, я вызвал его под предлогом обсуждения нашего взаимодействия с Евросоюзом и предстоящих встреч с руководством ЕС. Для него это было полной неожиданностью, но он согласился. Как работы в положительно. <как> <как> ну, пока говорить о каких-то результатах рано, но я положительно оцениваю стиль, который складывается в руководстве правительства. И положительно оцениваю то обстоятельство, что работа по реорганизации самого правительства не мешает выработке, окончательному, окончательной выработке содержательных решений экономического и социально-политического характера и продвижению их в жизнь. Вот Фородкову сейчас удалось. Продолжить работу по реорганизации, причем э, на принципах, которые заложены в рамках этой реорганизации, потому что, как вы догадываетесь, много желающих э, эти принципы продвинуть куда-то в сторону, а э, значит, самим жить так, как, им, э, как они считают лучше. Вот. Вот Фродкову удается, с одной стороны, выдерживать это, вот, это заданные и темпы, и принципы реорганизации, а с другой стороны, э, не утратить... Э, движения по поводу выработки и принятия содержательных экономических и социальных преобразований, решений по этим преобразованиям, продвигать их, реализовывать в определенных решениях, готовить сейчас активно к направлению в парламент страны. Владимир Администрация когда рождалась? Администрация президента. Когда она рождалась? Ну, когда это было? Какие это были В июне 1991 года. Ну, это, были, это было время революции. Да. Значит, и администрация рождалась как штаб революции. Надеюсь, что революции у нас больше не будет. Это, во-первых. А, а это значит, что нам нужен не штаб революции, а нужен эффективный инструмент управления. Но такой инструмент, который бы соответствовал по своему предназначению, не забирался бы на, на поле компетенции других высших органов, таких как, например, правительство. Поэтому администрация должна быть более компактной, более содержательной. И более управляемые. Управляемые не с политической, конечно, а с административной точки зрения. Поэтому она стала проще. Из трехзвенной системы эта структура будет строиться на на двухзвенном принципе. У нас были главные управления, потом в рамках главных управлений управления, потом были еще отдельные совершенно управления, в рамках управления в составе главных управлений были отделы. Теперь, будет, теперь не будет никаких главных управлений, теперь будет только, будут только управления и департаменты. Все, это первое. Второе, мы произвели определенное укрупнение нескольких подразделений, Ну, скажем, управление экономической политики и экспертное управление. Мы их слили, это будет одно. Серьезное экспертное управление, задача которого будет не давать указания правительству и не вмешиваться в компетенцию правительства, а действительно заниматься экспертными оценками экономического состояния страны, искать какие-то варианты, предложения по развитию тех разных сфер и так, далее, и так далее. И давать соответствующие рекомендации президенту, который может это использовать в работе с правительством. Но, само, но самим не забираться, повторяю, на правительственное поле. Затем у нас было территориальное управление, как вы знаете, и управление внешней политики. По сути, занимались параллельной работой. Мы их объединяем. Внутренней политики. Внутренней политики, да. Это будет одно подразделение. Вот и еще там что-то. Что там еще объединено? Управление прес и Ну вот управление службой информацией ну, вот и, и, и протокольно, организационно, еще там у меня, меня что-то есть, там смотри, если с собой есть. А вы Ну да, не назначено же. Кое-кто назначен, кое-кто кое будет назначен. А, вот управление управление по кадрам и, по-моему. А, по наградам и гражданству. Это будет одно управление по обеспечению конституционных прав граждан. Управление по кадрам и наградам – это управление госслужбы. Она должна быть немножко изменена. Это должна быть не просто группа экспертов. Это должна быть такая структура, которая занимается глубоким анализом внутренней и внешней политики государства и формулирует предложения по развитию ситуации как в стране, так и в области нашего позиционирования за рубежом. Вчера все-таки интересное события произошло в первом фоне Афгаза. Интересно в первую очередь тем, что первое. Э -э, хотелось бы спросить, э -э, от вас, насколько вы были вредны проведены на э -э, Будет ли второй? Мне вот интересно, обычно такие мероприятия заканчиваются всегда принятием какой-нибудь декларации, как мы будем чем вчера это действительно первый, первый опыт подобного рода. Инициатива, как я уже вчера сказал, исходила от руководителей самих регионов Кавказа. Ну, первый импульс дал Александр Сергеевич Засухов. Он и настаивал, чтобы мероприятие прошло во Владикавказе. Скажу откровенно, ну, поскольку многие хотели принять эту форму себя, чтобы не вызывать... Как бы, какой-то ревности в регионах друг в отношении друга, я решил сделать это на, на нейтральной территории. Вот здесь, и, кроме того, здесь мне удобнее работать, скажу откровенно, поскольку здесь резиденция, здесь, здесь система связи полностью, и связь с э, Генеральным штабом, с Министерством обороны, ну, в общем, вся система здесь отлажена. И смысл ведь не в принятии какого-то документа, э, а смысл в том, чтобы идеи которые обсуждены в ходе мероприятия, чтобы они внедрялись не только в сознание, но и в практическую жизнь нашей страны. Почему, собственно говоря, я начал с юга? Мне кажется, что и вам, и вашим читателям, зрителям это вполне понятно. К сожалению, очень многие проблемы, с которыми Россия сталкивается, сегодня вся Россия, они рождаются на юге. Собственно говоря, так было, наверное, всегда в истории нашей страны. Я сейчас не буду их перечислять, они всем хорошо известны. И поэтому, насколько нам удастся решать эти проблемы именно здесь, в значительной степени, в значительной, не только от этого все зависит в стране, но в значительной степени, это почувствует на себе и вся Россия. Но для того, чтобы здесь действовать эффективно, находить эффективные решения, одного жесткого администрирования, тем более силовых методов воздействия через правоохранительные органы, тем более через армию недостаточно. К сожалению, мы дошли лет 5-7 до такого состояния, когда вынуждены были применять вооруженные силы и правоохранительные органы в достаточно жестком режиме. Несмотря на все проблемы, которые еще не решены, тем более мы из этого состояния вышли. И сейчас другой этап, сейчас нужно, и можно уже, можно уже, опираясь на общественность, на религиозные и другие организации, переходить как бы, к следующему более основательному этапу работы. Это вот первый опыт такой, достаточно робкий, на мой взгляд, но необходимый для того, чтобы базу поддержки наших усилий расширить. И людям понравилось, и мне очень хочется, чтобы региональные средства массовой информации, не только вот вы, которые собрались здесь сегодня, приехали вместе со мной из Москвы, но и ваши коллеги из регионов, чтобы они эти идеи подхватили, чтобы они проникли с ними и хотели бы их внедрять дальше в сознание народов, которые здесь живут. Потом люди, которые приехали сюда и участвовали. Это люди влиятельные в тех средах, которые их как бы наверх уже и выдвинули. Это, и, как вы видели, религиозные деятели, общественные, работники казачества, работники образования, культуры и так далее. И я удовлетворен, потому что мне кажется, что вот как бы люди говорили от души, говорили от души о том. Чего бы они хотели на Кавказе видеть? Было заметно, что до умиротворения еще далеко. Еще много таких вот болевых точек. Не хочу сейчас даже их озвучивать. Это тоже очень полезно. Потому что, знаете, задремать сладко, полагая, что все сделано, это же тоже было бы ошибкой. Вот... Делегация Северной осетии Алании и Ингушетия полетели вместе на одном самолете обратно. И, как мне сказал Александр Сергеевич Дасокух, ну, это, знаете, вот, э, звучит, может быть, несерьезно, да? На самом деле это и имеет значение. Он говорит, я уже дал команду, что в аэропорту стол накрыли. Мне. Ну, это, знаете, мелкие шаги такие, да, они мелочь, которая может иметь предложение и многого стоит. Мы сейчас в таком состоянии, когда мелкими вот такими, но взвешенными шагами, продуманными шагами, так можно окончательно зачистить вот те шероховатости, которые еще, с которыми мы сталкиваемся, которые мешают нам развиваться но другими средствами, повторяю, не силовыми, не правоохранительными, а политическими. Да, и больше того, мне кажется, что, поскольку здесь такой острый регион с потенциально большим количеством возможных конфликтов, здесь само по себе востребовано, но я думаю, что даже и... И в других федеральных округах это вполне можно было бы практиковать, потому что встречаться не только с начальниками, с президентами и губернаторами, а проводить такие форумы с привлечением общественности, потому что в каждом федеральном органе есть свои сложности, свои проблемы привлекая общественность, для решения которых можно попробовать поискать и наверняка можно найти не только сами способы решения, но и инструменты для того, чтобы достичь цели.